Ну, а теперь о том, как правильно построить линию Эмбусен. Разметка начинается с проведения центральной фронтальной линии. Это та красная стрелка, которая находится посередине. Она строится от срединной линии макевары, делящей последнюю на две симметричные части, правую и левую. И проводится она по полу перпендикулярно бойку макивары. Затем нужно стать лицом к макиваре так, чтобы эта линия проходила точно через середину нашего тела. И расставляем ноги на ширину плеч. По стопам, стоящим на ширине плеч, мы проводим две боковые линии эмбусен. Таким образом, линии Мбусен для отработки прямых ударов на макеваре построены. Можно отрабатывать как набивочные, так и постановочные удары. Теперь проведем линии для круговых ударов. Они проводятся под 45 градусов к ранее построенным линиям Эмбусен для прямых ударов. По сути, они являются бисектрисами для углов, образованных ранее построенными линиями Эмбусен и линией, проведенной по полу вдоль плоскости байка. Линии эмбусен для отработки боковых и круговых ударов, проведенные справа и слева относительно макевары, пересекаются друг с другом под прямым углом. Точно так же сначала строятся центральная линия, идущая к середине бойка, а потом от нее в стороны откладываются боковые линии эмбусен, отстоящие друг от друга на ширину плеч. И таким образом у нас готовы линии для отработки боковых и круговых ударов. Но это касается набивки. Для постановочной техники линии немного перестраиваются таким образом, чтобы центральная линия шла к срединной линии отбойника, а не бойка.